youtube чани сегодня вашему вниманию будет предложена лента светодиодная что это такое как она освещает помещение вот вашему вниманию вся ее длина на всю она включено длина 3 метра вот подведем сейчас ближе из чего она состоит вот так вот это уже я включил дополнительное освещение чтобы было довольно таки видно ну что попробуем выключить значит ленту приблизить так поближе запечатлеть из чего она состоит еще другого освещения значит лента это для внутренней установки боится она влаги в общем-то атмосферных осадков а также по температуре нужно выдержать вот так вот Корнизик аккуратненько я его приклеил на скотчик. здесь у нас находится контроллер вот, который управляется вот таким вот пультиком так, вот, чтобы было видно, идет выбор цвета. А также здесь можно выбрать, значит, добавить и убавить освещение. Включение, выключение. Ну и тут, в общем-то, вот так вот. Как-то так. Значит, контроллер. Вход плюс-минус. И отсюда выходит три цвета внизу у нас установлена преобразователь как вы видите мощность его не более 30 ватт это значит на полную мощность лента берет и этот трансформатор вытягивать не надо вам же больше переплачивать правильно значит входное напряжение от 110 до 230 полтора ампера выходное напряжение 12 вольт два с половиной ампера в общем то вот так стабилизированный источник питания дешевое сердито используется это все устройство вот сейчас при вас включаем вот так вот включается выключается вот. свет можно как убавить поток света. Так и добавить. Также выбрать цвет, допустим, красный. Будет полностью вам греть красным. Добавить зеленым будет вам зеленым светиться. Также синий. Ну и их оттенки. Допустим, вот такого цвета. Зеленого. Что в принципе меня удовлетворяет в детской, как ночничок. Вот, можно уменьшить свет и оставить на ночь вот такой ночничок мерцающий берет минимум электроэнергии и освещена вся комната а не какой-то точкой вот есть дополнительное освещение как бы стационарно это значит значит здесь энергосберегающие лампы но все-таки используется более светодиодная мне это больше нравится. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, оставляйте лайк.